Всем привет, с вами Макс Репьев и сегодня мы находимся с вами на Бали и здесь я хочу показать вам эконом-формат, что вообще можно приобрести. И сейчас я стою в комплексе, в котором произошла следующая ситуация, из-за последних событий, которые происходят в России, в мире, uh, у ребят, значит, некоторые инвестора вышли из проекта, и инвестор остался один, и ему не хватает немножко денег для того, чтобы да, завершить проект. Но сам проект на сегодняшний день выглядит примерно на 75% готовый, то есть есть готовые здания, вот, например, ребята здесь живут, то есть тоже полностью готовое здание, здесь вот нижняя часть готовая, ну и здесь мы сейчас с вами тоже посмотрим. И хочу вам сказать, что эконом-формат действительно очень даже и неплохой, по концепции и по цене то есть здесь в дальнейшем будет бассейн такая достаточно хорошая территория и вот такой вот отдельно стоящий дом стоит 90 тысяч долларов если переводить это все на сегодняшний день в рубли то это получается 6 миллионов 800 тысяч и это интересно и для инвестиций для собственной жизни и интересно для сдачи вот наверное давайте для сдачи начнем потому что недвижимость на Бали именно для этого и рассматривают вот такой вот дом если вы приобретаете его концепция значит следующего формата снизу у нас вот такая часть в виде номера, и сверху у нас, по сути, точно такой же номер. Здесь у нас сделано вот такое основание кровати из камня. То есть просто кладете матрас, у вас тоже при кроватной тумбочке все есть. Вот такая вот здесь собрана мебель, тоже из камня, гардероб. И здесь, значит, санузел. На втором этаже все сделано так же. Если это все сдавать в длительную по номерам, то это получается не очень выгодно. Каждый номер будет стоить примерно по 700 долларов в месяц. И это получается, ну, 1400 в месяц за оба. А если попросить застройщика, и он, кстати, это может сделать, переделать здесь, сделать кухню, гостиную на первом этаже, на второй этаж увести спальню, то у вас получается отдельно стоящий номер, в котором может жить отдельно семья. И тогда цена повышается. И вот это вот все можно будет сдавать за 1700 в месяц. И испытывать меньше геморроя, потому что у вас здесь одна пара живет, и, в общем, никаких проблем. Получается, что если мы с вами сдаем вот это вот все за 1700 месяц, то в год мы получаем 20 400. 20 400, это получается В районе полутора миллионов рублей А дом, как вы помните, стоит 6 800 Или 90 тысяч долларов Мы, значит, это все с вами делим У нас получается 4,5 года окупаемости Мне кажется, условия в принципе себе неплохие Но как бы вы здесь понимаете, что вы вкладываете в застройщика, который на сегодняшний день Тоже вкладывается, достраивает проект Но не хватает немножко денег для того, чтобы его Дозавершить Ну и как бы народ вот уже потихонечку здесь тоже живет бассейн будет в дальнейшем, то есть все равно стоимостью жилья поднимется. И это приводит нас к второму пункту, когда мы с вами говорим именно о, о перепродаже. Сегодня это 190, потому что есть некие финансовые трудности. В дальнейшем это будет стоить в районе 120, потому что земля дорожает, концепция вырисовывается лучше, инфраструктура самого комплекса тоже вырисовывается и делается лучше. Поэтому почему бы ей не подорожать на 30%? То есть условно за один год... Можно выйти в кэш плюс 30 тысяч долларов. Вложил 6 800, вышел плюс 30 тысяч долларов сверху. Ну, типа в районе там 2 200, два 300. Но это можно заработать за один год. Мне кажется, неплохая концепция. И если с вами говорить именно про жизнь, то здесь тоже еще есть рядом. Рядом находится пляж Меластия. Здесь вот такая зелень, инфраструктура развивается. Есть магазины, есть значит спортивные клубы. Есть бары, рестораны, в общем, все что угодно здесь есть. И при этом тишина. Сам район по сегодняшний день действительно хорошо расстраивается. Там вот еще один крупный застройщик, чуть дальше. Тоже будет строить комплекс. И вы, наверное, его уже увидели на канале, либо увидите в скором будущем. И получается, что предложение действительно интересное с точки зрения и сдачи и перепродажи и жизни самостоятельно. Потому что или комбинированное, например, использование, когда вы там сами его юзаете 3-4 месяца, а в дальнейшем это все сдаете в аренду через управляющую компанию. Также, если, например, вы ну, хотите выкупить, может быть, долю, может быть, несколько домов, то, конечно, цена будет дешевле. А также можно профинансировать как-то проект, ну, по крайней мере, пообщаться и может быть, покупить здесь долю. И будет у вас значит, концепция. Вот кстати, дом отличается по формату. Там 140 квадратных метров. Он чуть-чуть другой. Там две спальни. Здесь у нас, как вы видите, отдельные номера. Каждый номер, я забыл сказать вам, по 45 квадратных метров. То есть общая площадь здания 90 метров. 90 метров за 6800. Вполне себе так ничего интересная концепция. Вот, господа, это было кратенько, то есть здесь больше особо нечего рассказывать. Я рассказал вам всю историю, почему так происходит, что здесь будет, зачем нужны деньги, как на это можно заработать в разных стадиях. И если, например, вы хотите здесь жить, то как это все можно использовать. Вот. Больше мне рассказывать нечего. Если интересно, ссылки указаны внизу. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, всех благ, хорошего настроения и пока.